Привет! Как и обещал, сегодня у нас ролик про сенсу. Не буду долго тянуть, идем сразу на полигон. Итак, сначала отключаем гироскоп, если он был включен. Также рекомендую отключить горизонтальное ускорение камеры. Для начала нам нужно взять сенсу, от которой мы будем отталкиваться. Игра нам предлагает три варианта. Низкая, средняя и высокая чувствительность. Мы выберем высокую чувствительности свободной перспективы меня все полностью устраивает, но если для вас это слишком резко, то делаем немного меньше, либо же если вам не хватает, то ставим показатель больше. Переходим к чувствительности камеры и прицела. Начнем с общей сенсы от третьего и первого лица. Для этого нам нужно воспользоваться старым дедовским методом, то есть встаете между двумя объектами и пытаетесь сделать разворот на 180 за один свайп по экрану. Принцип тот же, если много, убавляете, как в моем случае, если мало, то добавляете. Сенсу от плеча делаем точно такой же, как и общую сенсу для ТПП и ФПП. Перейдем к скопам. Берем получившееся значение сенсы от первого лица и переносим его на коллиматор и мушку. С помощью переводов по мишеням корректируем показатели под себя по тому же принципу, что и раньше. Если вам много, то уменьшаете, если мало, то увеличиваете. Так проделываем со всеми остальными прицелами. Если вы играете с гироскопом, то показатели сенсы во время стрельбы рекомендую сделать такими же, как и во время прицеливания. Господи, что он делает? Переходим к настройке гироскопа. Для этого нам снова понадобится мишень. Принцип настройки такой же, как и для пальцев. Стараемся переводиться от мишени к мишени как можно быстрее, если прицел перелетел, то убавляем значение, если не долетел, то прибавляем. То же самое проделываем с каждым из скопов. На очереди настройка сенсы гироскопа во время стрельбы. Для этого позажимаем по мишеням, контролируя спрей исключительно гироскопом. Советую делать это без обвесов. Если во время стрельбы прицел слишком сильно кидает по горизонтали, тогда уменьшаем сенсу, если наоборот, увеличиваем. Напоследок скажу, что не берите чужую сенсу, ведь шанс того, что эта сенса отдельно подойдет и вам, ничтожно мал. Но если что, код сенсы в закрепленном комментарии. Так что удачи и...